Всем привет, мои друзья. Я не знаю, что это за карта. По-моему, она называется карта такого. Право, квесты одежда в сундуках. Спасибо, спасибо, спасибо. Вообще отлично. О, спасибо. <coughs> Задание Сходи, проверь. Торговые лавки там есть жители. Они тебе помогут объяснить, в чем дело. А также можешь по торговать с ними. Поэтому я тебе даю денег, чтобы ты купил у них. Что, Спасибо. Спасибо, что ты меня не бросил, говнук. Так, вот он, наша деревня, вот она, наша деревня. Сходи в администрацию и расспроси там у жителей братан. Ладно, я позволю всю жизнь начало просто. Народ, что случилось? Почему все спрятались? два пойду-ка я в торгове лавке Может быть там все прячутся. Я думаю, что уже готов идти в военную школу. Что? Так, я вот не Сейчас я просто думаю. Может, это дом? Так, торговый район. Да ладно. Так, магазин. Ах, вот вы где все. Чего спрятались что? От кого? Это куриный садил, а вот, город каминет, и если кто-то не остановит это чудовище, то весь город вместе с нами пойдет под землю. Посмотрим же, сколько крови на улице, это все равно. Я могу сразиться с ним, но мне нужно выйти из города. А охранники меня не пускают, помогите мне, и я спасу город. Помощь нужна? Да, слушай, есть часовня. В ней находится код. Если ты разгадаешь код, открой, открой, открой сворота. Код от ворот знает только один человек в городе. Это кунец. Найди его и поговори с ним. И МБ тогда даст код. Я понял, короче. Мы прячемся от чудовища, которое скоро разрушит тюрьму. А за... А, ну все понятно. Спасибо за вещью и А Надеюсь, что было. Хотите поесть и поспать. Да нет. Где жертва? Что здесь еще? Ходи... Да не хотим мы есть, я уже доспал. Метро, метро. Нафига не метро, метро. Кузница. Кто? Кто такой? Уходите, я вас боюсь. Да, дверь так Придется искать другой путь. Кузница. А если я к нему попаду, что у меня будет? Так, вот, ты-то здесь, кстати, не по правилам стоишь. Ты у меня на мирном. Так, ну, надо попасть, да? А мы, а мы, а мы умные люди. Мы вот так вот делаем, как всегда. А хотя, даже, может, лучше даже дверь снимаем. Так будет эффективнее. Вот так, кузини замочила О, она сюжет два. Ах ты все, да, я забрался в мой дом. Надо тебе от меня, надо. Я знаю, что вы знаете чего, никто не знает. Чего я знаю? Вы знаете код от главных ворот города? А ну быстро говорите мне, я могу сказать код от двери, это секрет. Никто не знает кот, отворот кроме меня и самого императора. Говори быстро, код по срочным делам, иначе я тебя убью. Не убивай, прошу. У меня жена и трое детей. Пощади. Говори, кот, живо. Ладно, я скажу, код. Только никому. Ок. Ок. Кот отворот. Ну, кот отворот 175. В любом порядке. А теперь э, проваливай отсюда. Получай, э, получил, что хотел. И все. Спасибо. Но за такую вашу борзость э, я вынужден убить вас. Вообще, ах ты барзу, Еще базу, да? Вообще офигенно. Сходи в администрацию и расспроси там у жителей про тайное разрушение деревьев. Они тебе все объяснят подробно. подробно. Сходи в военную школу, там тебе дадут нормальную одежду и оружие, чтобы ты смог выжить и пойти все испытания. там. А, это та школа. Ну сейчас сходим, сходим. Так. Я пришел вот отсюда. Вот она школа. Так ты чертова школа. И ты не закрываешься не бойся. Эх, эх, эх. Сюжет. Теперь осталось только башня. И я наконец уже выйду из города и там по щам этому червю какой червя а я не понимаю <свист> я не понимаю про кого он червя говорит за червя сходи в часовню башню будь осторожен там уже будет тебе не военная школа а испытание на смерть тебе нужно открыть ванную что чтобы выйти с разоб... <свист> разобраться с этим чудовищем который ждет тебя в деревне удачи да спасибо спасибо так Иди отсюда. Леший. Фу, леший. Я люблю леша. Сюжет. Главный мастер, привет. Что ты тут забыл, да Лучше уходи отсюда. Сюда могут попасть люди, которые обладают немалой физической силой. И умеют обращаться с служи. А ты не из их числа. Я знаю, но мне нужно идти в войну. С адским человек Слышал про него. Ну, слышал, но я не могу тебя спустить на, на бой с ним. Ты слишком слабенький. Ну, пожалуйста, я должен помочь воин, воинам убить червя. А что это ты так напрашиваешься туда идти? Ты что, избранный, что ли? Администраторы что-то говорили про избранного, что он убьет червя. Но есть я не, убьет червя. Но я не думаю, что, и, и, и, что я и есть избранный. Ну хорошо, я обучу тебя всему, что знаю сам. Тут есть обучение на разных видах профессий, но тут для тебя лучше пройти все профессии. И только когда ты сможешь отправиться на лучшее хорошо мастер. Э -э, где мы? Выбор профессии там. То, что начнем. Так есть три профессии. Войн описывать каждую профессию профу я не буду. Но поведу кое-что про них. Воина обладает хорошей атакой и не слабой защитой. Танк обладает хорошей защитой но на атаке молодых. Очень способен далеко стрелять. И довольно мощно на слабая защита. Да Да что такое-то? А, тебе придется пройти не больше, не больше, испытания. Помни, обучиться надо все три профессии. Удачи, спасибо, пше. А -а -а. Так, мое, мое, мое, мое, все, все мое. Все, повисел. Вот так, так. А стрела одна. Пойду к я научника. Пойду-к я на лучника лучше. Но одну но. Как мне пройти? А, мне меня есть А он вовк. на него. все пришли. Так. Попал. а а Там надо было по очереди проходить неандертальские люди так так вот так спасибо опять сюжет бери мечи убий зомби а я построю как ты у меня налет ничего О, как их много а теперь съешь на то яблок и еще парочку. И <с> что, смотришь, мучу, мучу, мучу, мучу, мучу. Я продолжаю, значит, так. Так, сюжет, это, это, это, это, это. И защита 4, защита 4, защита 4. Все. Блин, я сейчас. Я продолжаю. <с> значит, мы будем драться в дорогом стороне. А, легко. Я драться хочу. На руки чешутся, но... Ты на меня. Ой, ты леший. Чего, че, что ли? Ох, ты борзой. Не, я не понял, что, борзые, что ли? У вас сколько здесь? Ах, вот борзые люди. Так, э-э, не-не-не-не, все, все. Все. Мир. мир. Мир, мир, мир, все, мир. Отлично, я знаю, что ты же. И на пошли. этот чужий говняный. Все говно. Скоро, скоро, скоро. Ну что ж, танко танковать ты умеешь. Но тут, пожалуй, самое трудное испытание. Поэтому научника лучше только самые ловкие люди. Тут не только нужно хорошо уметь стрелять из лука, но и хорошо парковать. Что, кстати, получается не у каждого. Пал, теперь прыгай. Ну-ка, побуди хоть в одну мишень, я посмотрю. Че, Че прыгать? А каким? Так, ладно. Я понимаю, что он идиот, но почему настолько-то? А? Ну, да, Все, так ну двенадцать хватит, хват, я думаю, так и наверх. Все отлично. Смотри, там скелеты. Ну-ка, расстреляй их из звука. Ага. Нет, не ничего. Так. А, дальше да, заговор огня у меня что? Короче, просто надо поменять. Поменять академика. Так. А вот это выложу, выложу. И ну, все окей. Можно идти. Да, собери голема, а потом прыгай наверх. еще соберем голема так по-тихому. Вот так. Прыгай наверх. А нафига нам голема было собирать? Так, у меня есть верное средство. От таких случаев лаганых лаганых. У меня вот когда идет дождь, у меня лаги. Тут, блин, если у него таких лагов нет, я не понимаю тогда, почему у меня. А потому что у меня баганый интернет. Вот что. Сто процентов, наверное, так. И есть. Да чтоб тебя. Эх. Прыгай, прыгай, прыгай. Ну да что, моё? Ё-моё. Так. Всё окей. Всё окей. Окей. Всё в лучшем виде. Так. Как тебе с легкими? Всё в порядке? Тогда при... Э, а, -а. Э -э -э -э, ну ладно, все окей, пока что. <свас> так, это нам надо? Яблочки, ну как без яблочек да Сюжет. Поздравляю тебя, боец, ты избранный госп... господи. Спасибо тебе, ты по сонам на свет избранного, я так и думал, я так и думал, что ты из избранный, ступай, боец иди убить червя, удачи тебе, спасибо, что обучил меня мастер, пока, пока, пока, все, Валим, Валим, Валим по крупному, никто нас не должен увидеть, так как ты давно, на... мне карты не нужна, Валим Сзади четыре. Все. А нам надо в башню теперь идти. Где эта башня? А, это башня. Военная школа башня. Вот там башня. Если у тебя есть тобой, то тогда ломай. А у меня он есть. Следи. Выходы очень хорошо закрыты. Поищем вход с э, менее прочными воротами. С меня прочными воротами. Мне кажется, это и были самые прочные ворота. А, это я мог бы и взломать, но ну, ладно. Раз уж так надо, пусть будет так надо. патча герой. Кто? Кто? проник в мою башню. Я чувствую человека. кто ты такой? Покажись. Тебе здесь не выжить. Ты солдат, пытались обратно захватить эту башню но не смогли знаешь кто им помешал я что ш, что это за звуки что за о нет зомби надо поскорее найти подъем на второй этаж так зомби мне не нужны я не любить зомби мне кажется тут мне спроста этот камень какой Эээ. Хе-хе-хе. -э -э -э -э. У нас что-то есть? А у нас что-то есть, чтобы поставить. Конечно, понимаю, что он здесь не неспроста, но мне его легче сломать. А еще мне легче сделать это вот так вот. Это самое легкое, что я мог сделать. Просто. напросто. просто. Так, все окей. А это второй этаж. <смех> <смех> <смех> Подсказка? Сюжет. Сюжет дороже подсказки. Пальчик герой. А, как же так? Я умираю. Я делаю все ради своего орда. Как ты убил меня? Тысяч солдат гибли, а ты. Сумел убить меня, фух! Я спросил с ним. Теперь надо найти способ подняться вверх. Я зашел сомать один блок стелка. Один блок стелка. Чего? Один блок стекла. А вот. Так, ладно, я не понял, поэтому я с ума не один блок стекла. Короче, мне это А, нет. Куда надо было выйти -то? Я не понимаю, куда. сама фигура. Куда то Куда идем мы с пяточком, а? Малой-малой секрет. Да -мо. Чувствую, я ее сломаю все-таки. Я хотел не ломать ее, но ладно. Рука наша лучшая. Отлично. Давай. Напрягись, рукой ломай, ломай, давай, давай. Ну давай, Вася. Все, молодец, вытушился Ну, уйдушься. Еще красавица. Чуп! Мо ⁇ Мо ⁇ к, Так сказать. э э это надо было сюда поставить. О, да, это надо было сюда поставить. А я олень я не понимаю, какой бок стекла, ты вообще че? Ах, ты все-таки добрался, тогда я сам с тобой разберусь. Лешего, какого Лешего? А? Леша, ты что творишь? У Леши все. Леша, я спокоен теперь. Э, нет, Леша, я не спокоен. Как там? Я не понимаю, что за фигня то такая. там что-то да вообще не понимаю и один блок стекла да какой черт возьми блок стекла ладно мы как всегда ломаем дверку дверь нам легче сломать Му низевать, прыгать? Не буду я прыгать, ты чё? Ты чё совсем что ли? Да какой? Где? Когда? Куда? Куда надо прыгать-то? А, то есть мне надо выбраться за эти пределы? Так и сказал бы, выберись за пределы, ну -мо. А, во. О как! Просто я этого раньше не заметил. Все, теперь все окей Что? Чё? Ты-ты чего? Меня не впускаешь, да? Ты-ты меня не впускаешь? Я не понял. Ты чего вообще шамел? А, -а, -а, -а, -а, -а. что такое? Что такое не могу понять? Не, я не буду туда прыгать. Я не десантируюсь. Так, ага, семь, один, короче. ⁇ -мо mm ⁇ -hmm. mm -hmm. А ты так умеешь, да? а я так умею. Mm -hmm. mm -hmm. Какой там код? Один... Э, э, семь.. Э, четыре. Нет. Что? Нет. сохранение что, -что такое-то так сюжет так теперь надо вспомнить код который мне говорил старый кузнец после ведения кода Задание. тебе нужно идти в деревню чтобы убить откуда я не помню какой там был Какой там код? Так. Эх. Три, один, три. Я не помню какой код. А если я выпрыгну? будет отлично мне кажется так вот. все я решил я прыгал никакой там и меня не должен тревожить я прыгаю все таки как-то это мне кажется прыгать легче ага. а в какую сторону выбираться вот так вот так вот вот так а? Вот так поглядите на мои умения. Так. А где видна деревня больше всего? Куда-то деревню надо идти. Как я понял. А, вон в туда, все опять потом нужно выйти а так так так так сначала нужно будет найти ключ от башни так убить ну, не понял тебе нужно идти в деревню чтобы убить детского червя сначала нужно будет будет найти ключ от небольшой башни которая лежит внутри червя потом нужно войти в башню зарядить пушку и взорвать червя после того как ты в него один раз выстрелишь сразу прыгай в колодец Ага. <смех> -а -а. Что здесь случилось? О нет, исполнил маму зомби. С держи кирку и с ума и зомби. Считай после. Исполнит. Здрасте, я пришел, чтобы вы помочь о червя. Лучше не подходи близко к нему, малыш. Ты еще молод, чтобы сразу с ним. Но, но я уже готов к этому. Я готов. Я не боюсь смерти, а червя уж, тем более. Я убью червя Разве что такой смелый. То я подскажу тебе, как его убить. Слушай, меня внимательно. Найди в деревню в деревне башню, но там стоит железная дверь. А ключ съел червь. Тебе нужно будет э, как-то проникнуть внутрь за червя и забрать. Оттуда ключ. Это будет непросто, но я уверен, ты сможешь. О, нет, я сейчас умру. У меня чума. Извини, я не успею тебе все сказать. надо найти того, кто знает, что делать дальше. Да е-мое, ну почему не все надо? Рас разбираться все ладно ищем дальше людей которые здесь есть так я вижу двухэтажный дом надо сходить туда где он там офигеть о да уже еще тыквенный тыквенный манек давай начинай свою работу Валера. О, Петя. да Петя, стой. Я пришел с тобой поговорить, на самом деле. Экскалибр? Офигеть. Так, выживший он. Здрасте. Вы пришли помочь мне удалить червя. Возможно, выживший он. Возможно. Мы сражаемся с ним уже не один месяц. А он становится все сильнее и сильнее. Мы не знаем, что делать. Мне интересно, откуда он появился и зачем он прибыл сюда. Я не знаю. Я обычный он, который пришел вам помочь удалить червя. Выживший он. Ты случайно не избранный. Ходят сухи, что выявили объявился воин, который способен навязать этого червя. Возможно, я тоже слышал, что ходят сухи. Мы устали бороться с ним. Надо как-то уничтожить его. Но потом он может снова возродиться. Поэтому после того, как мы убьем червя, нам нужно выянить... Вы... Вы... Вы... Выявить, откуда он взялся и зачем пришел рушить наши земли. Наверняка его кто-то сюда прислал. Но кто? Мы не знаем. И это нам нужно выяснить. Я пытаюсь выяснить, откуда он взялся. Сразу после гибели червя отправлюсь на поиски. Ладно, я пошел, сражайся за Родину. Слушай, ты мне должен был сказать, где эта башня? Ты понимаешь а ты человек, не, не русский чуть. Хотя ты не человек, ты говнюк которого ты такой говнюк, которого говнюка, ладно все, так, так, вот у адское прохождение че, да, там есть башня, попробую забраться в нее и убить челя. Какая башня? Вот эта башня что ли? Ух ты какая как, а? как все запутано Ой нет, он oh, нет. я заберусь и грохну его как детенка и он меня будет молить о пощаде за то что напал на город Так. воины знали где лежит ключ он лежит на самом чер... черве червей так крылья к нему в рот чтобы попасть к нему внутрь Рот это где? Так. Чтоб не понял. Какой рот ему прыгать? Где вообще рот, а? Поехали к нему в рот, чтобы попасть к нему внутрь. А, там. Там рот? Офигеть. Офигеть. Ай, ты что, мне бьешь? А? Так, лешие. Вот один леший. Экскалибур! Загорать мне говно. Ну, экскалибур, отлично. Я думаю, экскалибур тебе пригодится. Да, не, нафига он. Но хочу все-таки проверить, как он мучит. Так. Что, поехали? Кто там на меня? Какой леший? Что, ни один леший на меня не хочет играться? Мне так неинтересно, я не хочу играть тогда. А, так, я ничего не читал, не успел. Так. Погибшего. Много времени мы провели в желудке червя, сражались на зомби. Мы выжили, но вылезти так и не смогли. Очень много времени потребовалось, чтобы прове... <coughs> сверлить дырку в его жопе. <coughs> Тее привез <придется> проп... <coughs> через его кал, чтобы вылезти наружу. Фу. О чем вы здесь думаете? Как выберешься из червя, лезь наверх и иди к башне. О чем вы здесь думаете, а? Где вон... И вон из затылок. Где он из затылок? Я сказал, где его и затылок. Ладно, затылок вы мне не хочется показывать, я его сам откупаю. Так. А, вот это внизу, что ли, затылок? О, да. Нет, это нам надо было, мне кажется. <laughs> да, это было лишнее. Экскалибур. Экскалибур, ты мне так помог. Но я тебя хочу убить. Ты мне не нравишься. Так, ч там надо было куда-то лезть, а? Так, куда надо идти было? эту башню что а о нет тут же ключ а ключ у меня да не ожидали сам не удаление не ожидали фильм. ты что издеваешься ничего не буду делать я просто возьму вот так вот и все все зачем павиться люди зачем усложнять жизнь это не по моему я реально не понимаю зачем усложнять Окей, okay. вот так все. У меня полностью хватило. Так, так, так, так. Подсказка. Подсказочка. Так. После того, как взорвать червя, прыгай в лаву. Так низ. Так. Где червь? Вот это червь, да? Так. Понику сюда. Половиночку сюда. А теперь прощайся с жизнью, тварь. Че? Во все. Вот так его. Да не-не. Уляйся, пуляй. Красава. Ох ты, динамит, да? А это уже особое дело. Эээ, -э, это было моё. Пусть иди туда хочет. Так. -э, бери снаряд и стреляй по лодскому человеку. Пригрили в лаву, вы... Ладно. Я послушаюсь. О, да, таки а Сюжет. Это ты, тот, кто убил червяка. Да, это я. А, администраторы не ошиблись. Ты избранный. Ты победил червя и освободил нашу деревню. Но это еще не все. Мы узнали, откуда появился этот червяк из ада. Поэтому мы решили построить портал а, и спуститься в Нижний мир. Но это будет не скоро. А пока ты можешь отдохнуть продолжение следует к конец первой части. Что? Я ничего не читал про вторую часть. Всё, спать. Спать, боже мой, спать. Где. Где кровать? Ещ сундуки пустые, ах вы. Накололи меня, да, значит. Значит, накололи меня. Ну хорошо, хорошо. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Э -э, с вами был Sky The Kid. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока!